Так, приехала я снова в этот ужасный город. Ладно, будем делать вид что я тут правила. Так, вот такая я красотка. О, О, привет! Что на тебе за одежда? Моя одежда. Это мой. Да. да ты же молодец, мой хороший. Пойду я тоже куплю себе, не буду, как бомжиха. Она ей не бомжиха, у нее и так наряд красивый. здрасте. Что? О, Зеленый сейчас вообще не в тренде. Это вообще-то мой новый наряд. Короче, наряд, там я... парниша такой би... в белом прям я... оделся. И у него барышки. Я... Вот я подумал. Ну, понятно. Одри, привет. привет. О, ты изменила свой вид. Да. Неплохо. Неплохо, Одри. Но У меня есть участки. Костюм от Олега и ваша... Пара. Костюм от Олега. Ладно. Надо покупать мой, мои вещи. Да, надо покупать ее вещи. Пойдемте, придем к, к нам домой. Хватит за нами бить нас. Пойдемте, придем к нам в гости. Да, да, вы, да. видимо, идете к Габриэлю. Я его менеджер. Так, нельзя за нами. За нами ходить нельзя, иначе сейчас, иначе в лес выйдешь. Так, пойдем в, ну, в пекарню. Мне надо купить поесть. Я голодаю. Мы будем у вас кушать. Голодаю. Ваш. Ой. Так, здравствуйте. Здравствуйте, Том. И сад... Так. Это за мужикам. Сняй, сниму не сейчас, Не да. разговаривай так, здесь видят отсюда из пекарни. Да. Когда? это не вам, это вообще. Вон из пекарни. Вон, как ты смеешься с партнерами? Ты что, я сейчас пойду по лицу вызову. и мой... Обезьяна! А, вот Калита. Ты что, на меня... Слушай, я сказал, Райт... Right. Мы тебя в лес вывезем. Так, все, пойдем, пойдем. Габриэль, мне надо. Не будем отвлекать. Я не могу сейчас. Отошел от нас. Догони угу, сначала. Ну-ка, пошел отсюда. Сейчас я сейчас... Поездим. Идите. Что, я тебя в лес вывезем. Я в лес не хочу. Вот съездишь в лес. Ненадолго. Интересно. Так, сейчас подожди. Я кое чего тут возьму. Мы ты... Э, от балбесов. посмотреть. А вы тут берете? Заявление писать буду, вс. Заявление, классно. Тюрягу тебя сейчас спасает. у нас е У нас очень важные дела. Пойдем. Да, иду, иду. Идите, Вообще идите. безвкусный Идёт. щит. Сделать его со вкусом манги. Одри! У нас очень важное дело, Одри. Пойдемте, у нас важные дела. Вас уже ждут. вас уже ждут. Тишина. Одри. Ну-ка, ты шел. Одри, да Все пойдемте. Быстро. Все, ладно, можем идти. Так уж и быть. Что это? Это ошибка природы, все. <связывая> Вы вернулись так быстро в город. Да. Я а же была там? у вас на премьере. Одного кольца. Да. Прекрасного. <связывая> да, пройдёмте. Это невежливо. <с: <с: невежливо говорю. Все. Стоп! Ты будешь говорить мне о вежливости? Да. Так, выходи. Я... Выходи. Выходи, выходи. А теперь, как учили в том, в тот раз давай. Я тебе видела. Угу. Проходите. Угу. Хорошо, проходите. Угу. Так, где у вас что пойдем? Проходите. О, да, проходите. Где-то здесь я все Во. Ой, что, здравствуй, что моя происходит? дорогая. Что ты делаешь? Из-за а? тебя какая-то фигня летает. А ты чё? Не летает. Короче, Это, я знаешь, такой... Давай... Привет, рабы. привет, рабы. Привет, раб номер один, раб номер два, Это... раб номер три. Сниги, привет. Скидская. <Схитская. сих> дощечечная. <сих> Неправда. Короче, а <сих> вы ее не кормите просто. Кстати, у вас тут просто идеальный костюмчик. Да, у тебя И не хватит жоплезать. Давай быстрее перейдем к делу. Ладно, да, да. так. К делу. Сначала, сначала надо вас аккуматизировать. Ну. А зачем поломать? Где акума... моя маленькая аккума? Ламинат. Ну, что, постели. Ну, аккумулятор Короче, действительно, вот эту красивую. подожди, ты этот. Помни то, что акума это все. Ты помнишь, как аккумулятор Помнишь, как я тебя учил? Во, вот видишь? Да не так. Смотри, во. Вот, она плохо учится. Но, дева, ну, где а вы что? Летит, бабочка. Вот она. Наконец-то уйдете. Да не за мной летит, дурак. У меня эмоции. Е-мое. У меня. Уйди отсюда быстрей. Лети ко мне. Потянусь. Золотая королева, я монашница. Ты будешь взяться? Ты, ты, ты что забыла кто ты? Ты же бумажница. Иди в жопу. Да, Давай быстро к делу. Стой. теперь моя. Передача. Это сила сопротивления, а ты... которая если у, у тебя, например, конфликт. А, это да, если да. у тебя вот это. Притронься, например, к я да просто сила сопротивления, которая не даст тебе, Фу, дает тебе силу сопротивления. Все понятно. Да, все, иди, сюда. иди, иди разрушай, все. А, тр транс, иди превращайся да? в зомби. Подожди, подожди. отправлюсь. Вояж. Я тоже отправлю. У меня тоже, кстати, нет. Нет электропаркинга. у меня, меня нет. Ладно. Mm. Mm. Mm. Mm. Ну иди да. okay. сюда. Так, Ля, ля, ля. Так доброго доброе Доброе, доброе утро. Это, ля, ля, ля. А, это еще что такое? А. Что за... О, Адриан, привет! Шануар. Это... А. О, что... О, а это что за золотая Ой. королева? А. Золотая, золотуха. Ой. Она золотуха заболела. Иди а. сюда. Адриан. Адриан. Адриан? Золот... Спасайте, думай. золотая чума нападает. Ход. Спасибо, я. Молод, пошел Ты от меня не убежишь. Ну, ты шушишь или нет? Не шушишь. Той, ты че? Хватит от меня бить? Мати, чурковом. Вот это еще понятно. Я мать. Без да. Да хватит тебя бить. Ладно, дождусь <свят> вас всех, когда вы все появитесь здесь. м <свят> Что появится? А золото? По блескам, По блескам еще скажи, да? Когда а -а -а. <свят> о, а ты ему Привет! О, Ёлки-балки, а что такое? о, оно... вот ты! У неё щиты какие-то. Баба, а, вот где все. А я а вас вижу. Золотуха! Золотуха! Золотуха. Ну-ка, заткнулись быстро. Надо юборализовать. Я не знаю, а сделать, это за А золотых... у нас нету Камни чудес пчелы? Вот, а, есть Камни пчелы. В смысле? Откуда? Неважно, откуда. А, это... это же верблюда. А, верблюдо. Да. А, А почему ее, ее невозможно бить? Возможно, потому, потому что, что, она может, может, может, она что она состоит из Может, потому, может что, что... потому что она из блёстков состоит? Может, потому что она щитом... Я думаю, что надо использовать на ее розу там вверху. Надо ус... герои... а, вот, вас... Да, не вроде как, как у нее не на... У нее вроде как розы нет, у нее же вроде щиты. Да. Я розы что-то не наблюдаю нет. у неё. Ни в чем, не его герои. Ничего что делать это, не правда? можете. Ну, ты... Ари! Так. Она Она Мне нужно ее как-то... Ее нужно обезвижить. Никчёмные. Использовать... Отъедини талисманы, не знаю как там. так... Супергерой-мышка. Да? Встретимся в канализации. Ага, какой с них? Канализации в канализательской. На. Возле школы. Думаешь, твои щиты ага. сильнее моих? А, я побежала токторый, сюда с едосиком, отвались от, ну, вообще, от меня. Бесполезная. Она, она испарилась. В смысле она испарилась? А? Она в золотом. Мне кажется, что она, она испарилась. Комбинация. Так... <связь> Идите сюда. Мы находимся в канализации возле школы. Молния! Это бесполезно, драгонбак. Я воспользовался как его... Бесполезно. Ты нич ⁇ просто. Я воспользовался... дракон воздуха. Води ты дракон. Я знаю, нам нужно аквазель. Встретимся в канализации. Найдем друг друга. Разделитесь. Ребята, разде... вам стоит разделиться всем. А, я могу разделиться. В смысле разделиться, в смысле спрятаться. Везде мы должны быть в канализации. Водяной дракон. Ну ладно. Посмотрим, что они придумают против меня. Земля. Что вы делаете? Вы должны заловить ее в ловушку, Лонг. прячься. А куда? А вопросик, а как... У нее все есть золотое состояние, но она появилась Люди, вы где? Я сижу новая пчелка. Я сижу, я новая пчелочка. Я имею в виду тебя Она за мной преследует. Я в один отверстие информацию сейчас. Лаву. И... Есть план проверить. Дракон воздуха. Два дракона воздуха. Да, у да, да. Да, да, конец Да, да, Вот она. На она. какого? Она пропала снова, рядом... На... Вот она. Вот она. Вон она, Она исчезает каждую секунду. а вот она. она. Бесполезно, она <гиби> с... Меня, а меня, она только меня. По секрету сказать. он Какой um, а шо я там делаю? Technique. А как я достался? Что? <гиби> да если, педер, я как-то снаружи, чем совсем. Вот то Я не мышь, ты! Давай! <гиби> <гиби> Я Нет. новый супергерой. Как она так пропадает? Не надо бриться, Это ее сила. В зоне диска. Представляешь? Ты не в того попал, посчитай. Ай, она там. Тихо, Диана. Нет. Она туда где? Я там. сопротивление противление. Мысли. Ну, в прямом. Сопротивление, сопротивление. Она использовала силу быка. Сила не работала а? на нее. это был план скам. А, а как она... А... А скамер? Так, продельки у ненадолго. Мы... Она уже использовала сопротивление, хотя нет. У а она, ещё... она может силу использовать бесконечно. Как вы не понимаете а... этого? Ну, если использую, используют, она уже не использует это. Использует? Здесь мне поможет, Здесь поможет только mm -hmm. супер шанс. Like Лопата? Yes. И чем мне поможет лопата? Так. Кролик, я тебя потом за уши потяну и оторву их потом. Так. Давай, я проиллюстрировал ее. Сопротивление. Сопротивление у нее работает без перезарядки, у нее все время работало сопротивление. Кот Новар, Кот Новар, пчела. Так, я намного раньше ее. Так она использовала еще до того, как ты ее ударил. Дай так у тебе... что должен был пропасть, это Ты понимаешь, не так работает. Она на время идет, а потом она снова Где? Откуда возникнет? знаешь? Я, наверное, лучше знаю, если я, я, леч... я, я лучше знаю тебя. Я снайпер. <с> не очень нет. Держите. Не и пролезывайте, если на нею оденем, теперь не работает. Я я. Подели. Да блин, Подели. Год Веном. Вот, верно. Просто. Спасибо за аквазелью. Покажите, хоть, что кто-то из вас подобрал это аквазель. Я подобрала зимние есть. это Ты, пчела, ты... а, где ты, ты спишь? Он, он будет рад. Он не я я его, не Я его парализую. Он, он на нее не работает. На да, нее не работает яд. Ты не понимаешь, ты уже использовал первый раз яд. Ты использовал один раз яд, Ты силу можешь использовать только один раз. После этого ты первоплощаешься. Беги, пчела, беги. У меня есть еще один. У меня еще есть один аквапоушен. У меня есть а, мой аквапор. А, опа! Я, я выбрался на улицу. Ну даже замените там, где много воды. В, а, знаю, аква это в эльфе башне. Вон туда. А много воды. Под эльфийской башне, а, наверное. Да. Вот тут. <сос> а вот тут у меня целый бассейн. Заманивай ее. Это санация, понял. Ну, Ой-ой-ой, пропала. Смотри, погоди, но ведь в воде, не... а ведь блоски, блески ну, не, могут воде, не могут быть в воде. <свечес> mm -hmm. Mm -hmm. Э -э блески... они там в воде... Сопротивление. Просто... Да, блин. Она меня бесит. А я сопротивление... Я... Разбещу, сопротивление. меня а, есть идея. Под водой не работают стрелы, узнал впервые в жизни. Школьная. Так погоди, как она здесь исп... а, используется Называется такая штука. А Каковы у тебя вообще? Мои стрелы под водой не работают. Я знаю, но мне, ну, мне срочно нужно перезаряжать а камень б... чудес. Мистер Бак, б... а если у тебя есть фейковые калки, то есть если у тебя есть фейковое калки, то у тебя, наверное, фейковые калки, калки есть. Беги, мистер Бак. У, б... есть, у меня есть лучше, чем фейковая. Отвлекайте ее. Мне нужно я сейчас кое-что сделать. Это что? Но для этого, чтобы мне нужно сделать, мне нужно перевоплотиться. Королева, действуй, быстрее. Коники появились когда-то. дракон воздуха. Байдер, дракон. А то я изгоню из себя кубы, если не заберешь их мне талисман. Особенно талисман фейковой пчелы. коники все это время были. Я хочу себе взять коника. Вы где, блядь? Я коника приручаю. Коника. У меня так, есть у есть Тики, заряжайся! Акватики, давай! Боже, пчела-то меня напугала. О, она возле меня. Тут какие-то... Как а буду... Возле эльфовой башни. А, а... Возле Привет, эльф... Халки. Мне нужна твоя помощь. Кое-что сделать нужно. Бояш! Mm. С помощью калки нас всех переместим в одно место. А, а, а. больно. Слишком <связь> далеко. Боль. Я... А, Спасибо, калки. Держите. Она, она боже. была в а. режиме плезков. <связь> Нет, а, она с... здесь. Сопротивление. Здесь не... Да, но и сопротивление боже. тоже ты не сможешь вечно использовать. Тебе нужно как минимум говорить о его. Давай, получай. У меня есть Ой, арбалет. Пожалуйста, калки, сделай это еще раз. Лук под водой не да, этот какой-то. нету, кажется, ah. А, где был луки Шармс? Вот он. Что? Дай мне. Держи его. Пила задыхается. Пила задыхается. Ой, калки задыхаются. О нет. Она убежала. Калки еще один. Нам надо да, да. Надо да, так на тебе это не работает, это только двое к вами работает. С... Написала, а она сделала только хуже. Суперкот, хотим... Супер не чела -то, чела -то, сказала, что, щит катаклизмом? Пчела написала... Пчела написала в чате. Быстрее! Кот, ты сломал Акуму? Сломал привет нам? Так. Я же щит сломал. Вот Акума! Просто идеально! Я просто буду полезен в воде, если у вас всех есть... У них нет дыхания. Сейчас дадим им в рот наши оружия. Да. Вот, держи ее, Одри, держите ее, держите ее. Человек, надо... У меня... Чего-то не утопили меня. Я ст... а, минуты. Слушай, я ставлю Боже, это Что с минуты, да? Заберите Можно ваше да, ее. Да, да. Uh -huh. я... А вы использовали я чудесный мистер Бак? Да, да, да. Ну-ка еще раз, что-то вы не использовали. Да, я забыла чудесный мистер Бак. То же самое. А, все, спасибо. Я щелка, пойдем. Ага. Мне щелка, надо будет идти сейчас кое-куда. Щелка, встретимся И, иди за мной. Неудачники. Давай а, вон, вон, вон, вон, вон. Идем к Ла, или она должна быть в логове. Лена. Так, так, так. Давай. <рис・ <рис> Дверь закрыта. Переоблачение. <рис> <рис> <рис> Я сейчас залезу Очерцвенно. через одно другое место. Они не закроют от меня двери. Одри, я на крайний момент вас э, отправляет сообщение Оде, то что она занята. Перезвоните позже или отправьте сообщение. Ну я сейчас приду и такое отправлю сообщение. Да ёшкин! Ты такая смешная, вы такие смешная, Серьезно. Ну ка не смейся надо мной. Ты такая смешная. Ты такая И смешная. Так, замочек готов. Идем нахрен отсюда. Ладно? Трансформация. Ваняш. Э, Привет. Да? Самом... Ваш план идеально сработал. Да, идеально. Ну, я не виноват. тоже э, сп... Идеально, конечно, но... Мистер Банк снова допустил еще одну ошибку. Надо было тебе дать пчелу. Смотрите, да, что, что у меня есть. Аква. Одна аквазелька. Подожди секунду. Проверим, настоящая ли она. Да, сами сорбак был своим героем. Ну, проверим, Пожалуйста, патентализма. Да, вот у тебя... Проверь. вот, проверь. мне его мышку. Заряжайся. <гум> Темная тики стала. трансформация тики. И теперь это прекрасное перевоплощение Прячешься, моя рабы, не тики. Так, часики, опять съем их в часики. Мне пора уезжать, забери свои. Нуру, <гум> трансформация. Спасибо. Так, <гум> красиво поэтапно трансформируешься. Да, очень красиво. Да, <гум> не ладно, то, что мы... <гум> Да. Все, до свидания, любые мои. Всего хорошего. Да, всего хорошего. Пойдем тебе, коровой дом ружку. Скажите, тебе дорожка, Одри. Тебе да. сейчас дорожка будет. Красная дорожка. Тогда мы, ворожки, мы, те, мы, те, дороги, мы тебе да. красные дорожки постелим. Раньше, раньше говорили, что красная дорожка, это гладкая дорожка означает. Одри, одри, одри, одри, одри, одри, одри. Ой, одри. халупу! Это не для вас халупа. А, а, а. Что? Я поймал тебя, ты. Все, пойду. Так, Брит, на пояс. Все, давай сюда. Вам всего хорошего. Я тебе сейчас кину. Я Ой. же сейчас кину. А она с него уволит. А как она волит, если она ищет не в этом городе? Все. Я все слышу. У меня это уши. Это... У уши как у сломя. <свят> Ты-то тоже что я забыл. тебя сейчас под поезд выкинем. В лес, в лес вывезем. Я, пока. Ты я ты тебя просто, продолжаю. Вот, ты. ты просто нелеп. Совершенно нелеп. Че. До свидания. До свидания. Все. Всего <свят> хорошего. <свят> Всего <свят> хорошего. Ну, неужели? Поехали. Да мы без тебя, мы тебя не звали. Сейчас в лес вывезем. Мы, мы да. в лес тебя сейчас вывезем. Пойдем, пойдем, стой, Пойдем, пойдем за мной. Вон, видишь лес, мы сейчас туда... Нет, ой, мальчик, идем Нет, пойдём. Мальчик, идем. мальчик, пойдем Поч со мной. С нами. Нет, со мной иди быстро. Как ты можешь мне перечить? Иди сюда. Иди сюда. Сюда иди, иди, скажи. прыгнула Ну-ка, быстро сюда, чуть кузов. Ла. А я знаю, что когда так дядечки... Я тебя... лес, когда дядечки так зовут в лес, обычно это хорошо не кончается. Все хорошо кончается. Дядя, М -м -м. Тут две девочки. Я умная девочка, А Я знаю, как этих девочек называют. Что? Не Сказал быстро. Две девочки один мальчик. Я поехала. Ака.